Моих заколыханы Однины мой Каханы мой Далекой зоркою над месяцем Твое имя в небесах светится Каханы мой Светлые мы, молю, Люблю, люблю, люблю. Хоть не споткались, а ус усветимы, Першотой пальцы наши сплетены. Я узнаю укаю зону, Життя создавал DimaTorzok Я люблю тебя, я за... Молитвой светлою путь